Полетели. Посмотрим, что у нас еще там есть. О, смотри. У нас его поставили. Mm -hmm. И... Нормас. Шикарно. Так. Что у нас там еще? О, А так легко все не будет. Костюмчики. Теперь нам нужно наряжение взять. Да. Так. О, угу. Что-то у нас все время такая погодка. Дождь? Да? Дождь? Когда дождь дороги мокнет. Выйдешь. Но движок работать. Ну да. И мы мокнем еще заодно. Mm -hmm. Вот она, подлетная зонка у нас. И че, уже наводочка? Едрить. Ох, ё. Да, будет весело. Я уже вышел. Ты хочешь прям по стелсу шо? Ну, хотелось бы. Давай, так и сделаем. Я тогда здесь на крыше приземлюсь. А, хотя потом, как я буду? Обратно. Хм. Так. Ну, если что, ты мне возбросишь. сбросишь. Куда идет Федя Васечкин? Да? Uh -oh. То есть Стался ты все-таки... А, да, они друг, с друг на друга смотрели. Ну да. Плохие люди. Забираю всех остальных. Мысли он пипец какой неубиваемый. А? Так, так. добили. И сейчас я на своей... Машинки приземлюсь А, сфотографируйте номерной знак. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Оп. Давай фоткой. А через обычный этот синаптик? Да, да, да, да, да. Ты что там софтили? Оп. Нет, я прям. Так, Лестер, <связь> сумки, сумку надо забрать. Сери, да, сейчас заберу. Чего, оторвитесь от полиции? А -а -а. Ну у нас посмотрим... как бы две тоже полчаса как. Посмотрим, можно <связь> ли это сделать через дядю Лестю. А уже не надо. Это не нормально. нормально. Надо только опрессор как-то <реш> вызвать мне. О! Так, как тебя подхватить? Можно, нет? нет. Я, наверное, не смогу. Всё, всё, всё, всё. Я поехал. У вас ага. осталось 10 секунд. 9. никаких таймеров, что то мне там заливают. Ваш заказ от меня. Ясно, хорошо, все.